<связывая> <связывая> Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Немножко неожиданно, да, что появился я, <связывая> я теперь здесь есть. Собственно говоря, это одно из первых таких видео, я решил попробовать посмотреть, как будет выглядеть запись на веб-камере. То есть, как буду я выглядеть. И вообще, будет ли вам интересно подобный стиль видео. Немножко, конечно, с картинкой есть проблемы, как вы видите, потому что я какой-то синий, окружение белое. Ну и, в общем, ну, я думаю, не нужно объяснять, что вообще происходит. Это потому что я настраивал долго камеру, и пока вот я решил остановиться на подобном, на подобных настройках, если вам не будет нравиться, и вообще в будущем, я думаю, что поменяю. Потому что, ну, есть такая проблема, если я отключаю свет, то меня практически не видно. А если я, получается, включаю свет, вот как сейчас, я становлюсь каким-то синим. Ну, это можно, конечно, наверное, как-то исправить. Можно где-то попробовать свет как-то включить в другом месте, как-то лампу поднастроить. Но это, пожалуй, я буду делать уже в следующий раз. Сейчас просто на это не хватает у меня банально времени, наверное. Да и к тому же, может быть, вам будет и так нравиться. В общем, настройки потом еще с вами это обсудим. У нас пятая миссия сегодня на очереди. Это падение Императора Птицы Войны. Очень интересная миссия. Вы увидите, почему. Она очень интересна. Ладно, что ж, давайте-ка начинаем ее. Падение Императора Птицы Войны. Командный центр ОЗД на окраинах Августграда, столицы Кархала. Адмирал дюгаль назначил последнее тактическое совещание перед началом осады Августграда. Связь установлена. А, капитан, мы вас ждали. Как вы догадываетесь, мы собрались, чтобы обсудить последние детали перед решающей атакой. Несмотря на то, что Менгск остался без подкрепления, он все еще располагает значительными силами. Кроме того, император опытный тактик. Так что вам следует быть готовым к любым сюрпризам. И помните, что хотя Менгск и остался без ядерного оружия, в его распоряжении остается внушительная эскадра крейсеров. Будьте начеку, капитан. И покажите императору, что за думает о его режиме. Так, точно, будет выполнено, сэр. Да, интересно, тут получается. Как раз и было такое окошко для меня, я, конечно же, не смог удержаться и вставил туда свою картинку, ну точнее, картинку Светки, конечно. Ну, в общем-то, задание интересное. Выходит, предыдущее выполнение задачи миссии повлияло на эту миссию. То есть разработчики решили немножко интерактива включить в данную игру и добавили вариативность, что, конечно, очень похвально. Я думаю, я не зря уничтожил ядерное оружие, потому что ядерное оружие, ну оно такое. Конечно, с ним можно справиться с помощью всяких детекторов, но в то же время э, нельзя, так сказать, обойтись без последствий. Наверняка сейчас ядерки будут мне очень сильно мешать. Но я раз уж их уничтожил, у нас сейчас будут крейсера, но это тоже, конечно, проблемно. Но, в принципе, с этим можно справиться. Давайте-ка начнем. Так, у нас куча КСМ, конечно же. Так, у нас вот есть армия. Нанимаем, давайте-ка, морпехов. А, у нас есть рейсер еще какие-то здесь бой. войска. Так, рейсер готов к бою. Вот Задай это мне уже не очень нравится. Минерал. Задайте курс. Давайте-ка, пожалуй, без этого. Руди к, к, к бою не надо, пожалуйста. Да, но нас здесь напали, как видите, и у нас сейчас уничтожат наши турели, по-любому. На Хотя, казалось бы, турели, наверное, должны как-то выносить. Атакова. Так, слушайте, давайте-ка мы здесь поставим турели, а то, мне кажется, они могут продолжить свою, так сказать, экспансию и напасть дальше на нас. Так, поиска давайте собираем. Канал так, у нас Там есть еще гасты здесь, это прекрасно. Назови себе. Сейчас ты узнаешь, кто я такой. Немножко отойдем подальше, чтобы сначала турели поучаствовали в сражении. Отлично, в атаку все. Они используют орудия Ямато, чтобы нам предотвратить нашу, нашу защиту. Вот скоты. Так, ну что, ребята, ваши ну, силы иссякли. Минерал. Теперь не мой ход. Минерал. Собираем, давайте-ка, минералы. Готовим нашу базу в а к атаке. И начинаем постепенно отвоевывать наши земли. Земли, даже не знаю кого, ОЗД. Да, конечно, Кархал, видимо, это совсем не наши земли. Как бы там ни было, мы освободим этот мир от, от тоталитарного режима Менгска. Ну, в общем-то, турели сыграли свою роль, как видите. Я, в принципе, не потерял, по-моему, одного голиафа. Не, я потерял. То ли один, то ли два голиафа, но это немного. Ну и, конечно, Мэриков тоже поубивали немножко, но это бывает. И, кстати, у меня почти убили всех гостов. Е-мое. Вот это мое. Мой фейл небольшой, Потому что надо было их просто в невидимость закинуть, да и атаковать ими. Так, подожди-ка, у них, блин, у них замыкание еще было, -мо. Вот это я, конечно, фейля... фейл, фейл, очень большой фейл. Можно было вообще без потерь обойтись. И даже у меня бы мои турели бы не разбили. Ну, извините, бывают фейлы в моей жизни. Без фейлов никуда. Так, вот знаете, файлы файлами. а мне надо захватить базу следующую. Идем давайте-ка туда войсками. Там добивайте всех, кого вы найдете. Ставим пока что еще одну турельку на всякий пожарный. И нам надо захватить эту базу. Чем скорее, тем лучше. Давайте, ребятишки. А, ну тут даже никого и нету. Я думаю, может здесь какие-нибудь сейчас эти будут вертеться. Какие-нибудь крейсера. Ну нет, а обошлось без них. Система функционирует. Вышла хорошо. Недостаточно минералов. Так, ставьте ЦЦ. Блин. Как всегда База вовремя. Открыт. Готов к работе. Вышла хорошо. Канал открыт. Ммда. Вот это неприятно. База атака. Связь Слушайте, у меня есть один этот э, призрак. Пускай он расследует, расследует, исследует территорию. Мне бы желательно знать, когда на меня будут нападать. Конечно. Так, здесь у них есть какая-то типа база. Я вижу, там мост. Это значит, что, скорее всего, там где-то уже... Хорошо укрепленные позиции. И там, незаметно. возможно, уже какие-то здания смерть для производства войск. Так, тут у нас что-то есть еще, да? Что-то синим. А, это Girl, <laughs> нейтральные войска. Блин, нейтральные войска. Нейтральные юниты пока остановили. Так, давайте Работа создадим еще КСМ. Мне надо, кстати, еще и хранилище создавать дополнительно. Так, поставьте здесь бункер. Это, кстати, были красные тираны. Оооо! До... А там, блин, у них заложены минки. Вот, кстати, минки, они, получается, еще и палят войска замискированные. От этого я и не знал. Работа не, ну я, по идее, должен был знать, конечно, после кампании с протасами, но я уже забыл это. Выдано. Сорян. Да, наверное, на самом деле мало кто ожидал, что именно так я выгляжу. По моему голосу можно было сказать, что я такой прям... Такой там прям чувачок такой прям... Который качается каждый день там в качалке вообще такой. С мускулами там... Руки базуки у меня тут. Ну нет. Нет, конечно, голос у меня такой, но на самом деле я так выгляжу. И всегда так выглядел. Ну, в смысле, конечно, когда уже вырос. В смысле, когда я уже так... Блин, я вот не знаю, куда смотреть, потому что вот тут у меня, получается... А там у меня на мониторе я вижу себя, здесь у меня камера, получается. А здесь у меня игра, и в итоге я как-то... Да, я не могу смотреть везде сразу, и... такое Ощущение весьма странное, получается. Так, ну ладно, давайте мы пока... Пока что еще создадим здесь бункер. Плюс э, дополнительно еще добычу ресурсов. Основную. Конечно же, улучшаем наш завод. Плюс строим еще порт. У нас, я надеюсь, крейсера можно ставить? Потому что я бы хотел крейсерами тоже повоевать. Но только там, конечно, против определенных войск. Я хотел такое комбинированное войско сделать. Наполовину из крейсеров, наполовину из голяхов состоящие. Ну, а майрики мне нужны ты? чисто Слышу. для того, чтобы заполнить бункера. Больше ни для чего. Готов к да я уже тут атакует. Так, Сука, он, получается, далеко сильно стреляет. Давай, подходи ко мне. Подлетай, отлично. Место Готов к так, воздушную технику. Он везде нападает, где-то как раз я его не жду. Так, надо, короче, я думаю, создавать, будет побыстрее войска начать. Плюс надо создавать... Вперёдь. Плюс нужно развивать дальше армию. Так, лабораторию ставьте. Блин, у нас виспены ни хрена нет. Идите, добывайте виспен. Вы здесь тоже добывайте виспенчик. Блин, там какие-то невидимые эти летают отряды. Сука, у меня еще и взорвался турель. Тут сейчас тоже может быть взрыв вполне. Так, так, так. Ремонтируйте. Ремонтируйте. Угу. Это у нас появилось, у нас есть возможность построить крейсера, это прекрасно. Начинаем, короче, в это идти дело Плюс еще дальше ставим еще один арсенал Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Сука! Я на последних хпшках он выжил. Так, строим, короче, голиафов как можно больше. Плюс ставим здесь еще один бункер. Давайте-ка начинаем развивать защиту. Так, он что, взорвался? б твою мать, он еще чем-то его палил. Он сейчас взорвется, да, просто? Это было забавно, да, он такой yeah, <laughs> Стоит, чинит, чинит, потом взрывается Как-то это было Глупо, я бы сказал, наверное Так, мне надо быстрее Мою лабораторию, чтобы поставили Где лаборатория моя? Лаборатория, лаборатория Ставьте лабораторию здесь Так Ты раскладывайся, давай-ка Ну давайте, заходите туда а, Так ты здесь поставь ко мне вот это, ты здесь поставь вот это. Ой, так, давайте-ка, короче, займусь игрой, а то, блин, я на эту камеру, теперь необычно как-то стался. Нет, миражей мне не надо, лучше нет. Можно было, кстати, ядерку зарядить, но я думаю, это тоже не сильно нужно мне. Слушайте, а чем не могу ничего дальше развивать Такого вот, других технологий Конечно, потому что у меня нет Академии, понятно так, Давайте еще рабочий. Мне надо починить моего вообще Голиафа Управляем туда три Голиафа, наверх Плюс мне надо еще даже маленьких да, физическую так, лабораторию а, надо Вы еще один космопорт установить потому что маловато будет сильно надо побольше научное судно нам не помешает на связи. здесь установим Прибуйте а на хранилище нужно улучшение завершено Угу. Так, ямата нам очень надо. Так, наконец-таки мы имеем Ползает возможность. Какие будут Место Сука, он целит. Да жестко. Прямо смотрю очень много у них получается этих этих крейсеров, но надо прям очень много голяфов вызывать. Канал Кто О, Канал Давайте туда всех голяфов посылаем О, наверх. Потому что что-то они прям, что-то им прям нравится атаковать именно вот эту базу. Супер. Исследование завершено. Так, нам сказали, надо выполнить задачу. Сами знаете, какую. Вызываем, наконец, наше секретное оружие. Слышу вас хорошо. Да е-мое, откуда же вы прете-то, а? Смертного. Блин, в принципе, понятно, откуда они прут, но это мне как-то вообще не <с> кайфа не добавляет, я бы сказал. Вызываем давайте-ка медиков, потому что, блин, а то. нам сейчас все наши войска остановят и вообще никто двигаться не сможет. Восстановление развиваем. Канал Слушайте, там же, по-моему, есть другой еще вид отрядов, да? Валькирии, по-моему, есть. Ага, Валькирии у нас нет. У нас есть миражи. Но миражи, конечно, херня такая будет против э, крейсеров. Бесполезно будет вещь. Сука, он взял научное судно уничтожил. Ох, сучара Так, ставим, короче, нам просветки А то без просветок сложновато Нам надо хотя бы знать, куда идем мы в атаку Так, чините, чините, чините Дополнительное хранилище, ё мое. О, первый крейсер пошел. Зарешено. У нас тут уже вовсю просто месяц. Будь здоров. у нас появился только первый крейсер. Чините, чините, чините. Так. Недостаточная виспена Недостаточная виспена Все таки просветку давайте кокинем Но тут у них в принципе Готово ничего нет вообще По войскам там пусто угу, Все появилась у нас возможность Обещайте Исцеления так назовем это Давайте-ка дальше ставьте еще нам Еще. Если. Хранилище. Конечно. Как их называют? Хранилище. Чините хранилище. Восстанавливайте. Еще вызываем дополнительные крейсера. Батл крузера. И идем, давайте-ка постепенно в атаку. Ага, пошли в атаку. Чуть не слила я всю свою армию. Так где он мне. Детектор мой. Ч тут где какие мины? Это был, это вот были единственные мины, что ли серьезно? Вот на которые я напоролся. Вообще я везучий, ребята. Просто везунчик. О нет, нет! <связь> <связь> Сука, они так легко уничтожают этот, блин. С помощью своих орудий Ямата просто вообще Система не оставляют уничтожают. шансов. Связь Сука. туда, короче, напасть, я думаю, они вот здесь как раз таки Канал, кучкуются, ловко. эти засранцы. Оттуда как раз и выходит их, э -э так сказать... Ключевые отряды. Давайте туда сейчас э, ворвемся. У меня плюс еще появился трех здесь трех как раз-таки раз раз раз свой батл-крузер. Так, еще батл-крузер. Уже становится сверить. интереснее. Системы функционируют. Так, этому, конечно, свалить отсюда уже всего. Ну да, тут, конечно, микроконтролинга не выйдет, я так думаю. Задай курс. И что это приемли вот за куча ублюдков, убийте всех. А это вы кто? КСМК. Ваши войска ой ой <связь> все у меня ничего нету да Командир, мир, Место вас понял. На связи. так идите атакуйте А, не с горем пополам справились вроде так что за хрень а, опять меня вы там вы откуда кто-то не понял вообще кто это был Гастов они все равно юзают, вот даже несмотря на то, что у меня как бы есть, да, возможность избежать ядерные удары, но это не мешает противнику в принципе, брать и атаковать все равно гастами. Чем, собственно говоря, он и пользуется вообще по полной программе. Не мешает мне поэтому. Так, надо туда рабочих перекинуть. давайте сюда к ведем введем. Тут есть газ? Есть газ, все прекрасно, ждем тогда дополнительно... Туда наши отряды. Так, Батл -крузер. Называем еще Батл Не, мой Батл Крузер. Фу, он выжил. Сука. Почините батлкрузер. Самое главное Батл Крузер сейчас починить. Угу. Здесь у них, значит, база, да, есть? ГСМ готов, ГСМ. Короче, тут самая основная база их не находится. Да, прошу прощения, их основная ГСМ. база. ГСМ. Слово такого «ихняя» ГСМ. не ГСМ. существует, ГСМ. как мне уже писали неоднократно в комментариях. Войска... Так. Гляд What the fuck? Кто это был? <laughs> Кто это снился? Так, давайте еще строить. Какие будут указания? А это для чего? Для стервятников? Не стервятники мне нахрен не нужны. Бессмысленный отряд, в принципе. Да, Кэп. Да, работа. Работа так, слушайте, а я не вот не сейчас уничтожил каких-то пилотов. Выходит. Возможно, это мне поможет с готовы, но рейт. Хотя, наверное, навряд ли, да? Сейчас попалить базу противника, там, наверное, все равно дофига крейсеров. Ну нет, вроде никого нету. ГСМ не готов. ГСМ. Так, создавайте еще. Давайте, кстати, сюда вести. Чем они вот здесь около базы стоят? Веду прием на всех частотах. ГСМ готов! Понимаю сообщение. на связи. Отлично. Развитие идет. Дальность атаки морпехам тоже можно было бы улучшить, наверное. Добрый день, командир. Задай курс. КСМ готов. Канал открыт. Что ты Так, делаешь? здесь у нас целая куча. Ага. Гериафов. Канал открыт. Экипаж на связи. Давайте все сюда. Связи. КСМ готов. Развиваем еще наземные войска. Улучшаем. Канал открыт. Тоже можно вот точку здесь перенести просто вот на данный пункт. В Давайте добывайте. Мне главное весь пен добывайте. Честно говоря, минералы меня меньше всего интересуют. Так, здесь мы перелететь не сможем, да? Поэтому нужно ставить вот парочку парочку турелей вот на данном рубеже. И просто забивать на, это, готов, на это место. <свят> нет, в принципе, отсюда можно напасть батл-крузерами батл неплохо. Улучшение можно было бы даже нет, при желании вып... вы, вы высадить Шатай, войска. Кравдая, <свят> кравдая. <свят> Но нет, честно говоря, высаживать войска у меня нет Работа желания выгодно. никакого. А, в принципе, батл-крузерами можно зайти вполне нормально. Ну, хотя, это, знаете, можно реально просто скомбинировать войска. Готов к работе. Вашего выстрела. Так, а вот начались атаки снова. Недостаточно энергии. Будет сделан. Ага, все, я энергии добавил. Не, способность вот эти всякие мне не нужны. Добрый день, командир. Работа выполнена. Так, КСМ-ка есть у нас здесь? Принимаю сообщение. Приказывайте. Готов к работе. Так, точно. Слышу вас хорошо. Добрый день, командир. Ну-ка, и что, мы сможем день нормально так залететь, да? Не торопись. Принимаю ну, смысле, не, под... не попасть Приниму под турель. Ну, да, в принципе. Связь так, это что там ходит? Какая-то как Добрый день, командир. Стоять. Ваши а что, у них энергии нет уже у многих? Если у меня только выстрелило Следуют две. Цели. Два кейса Ну ты сука, а? День, на всех Все, так, 7 Добрый день, командир. Экипаж на связи. Дополнительные батл-крузеры. Выпускаете батлкрузер. А, ну отлично, ты полетел, я смотрю. <звес> <звес> <звес> Вообще классно просто. Так, давайте мне еще надо а, одного раз, раз, одного. Раз, одного КСМ взять с собой. Так, э. так, там у нас минералов уже почти не осталось, да? Блин! О, ничего так пошло. Добрый день, Добрый день так пошло? Цели. Видно. Видно, на Высаживайте. Так, создаем Работа еще голиафов. Что прикажут, Готов к Добрый день, командир. А там у нас появились, оказывается, госты. откраден, заморозен так, мне надо еще и медиков значит Голиаф на связи Добрый день, командир Готово оказать помощь Иду прием на всех частотах Задай курс короче Канал давайте вперед мы открыт. тоже нет вперед экипаж на связи экипаж на связи, Принимаю сообщение. Экипаж на связи. Принимаю сообщение достаточно Энергия долго трупается, кстати. Ага, вот и все. Ой-ой-ой, вот это, конечно, больно. Отступайте. Пристегнитесь. Пристегнитесь, парни. Связь налажена. Слушай. Добрый день, командир. Ну -мо. Так, мне надо КСМ и туда еще послать. Да -мо, не на то Блин. ГСМ готов, ГЭП. цель. База атакует. Нет Отступайте. Всех. Отступайте. Выжил хорошо. ГСМ на связи. Не торопись. Готов к работе. Ваши войска атакованы. Лучше не жив. Не у ваши страны как Какие будут на них день, нападаете? Нам базу надо База атакована. Так, Принимаю сообщение. Добрый день, командир. Принимаю сообщение. Капец. у меня, потому что по всем фронтам нападает. Я не успеваю ничего сделать. Просто, просто вот так вот за голову. Веду прием на всех частотах. Так, Веду прием на всех частотах. Задайте карты частот. нады. Да, как-то подумал, фронту фронт не получается атаковать. Крейсер готов к бою. Кляж на связи. Работа выполнена. Надо медиков создавать побольше еще, Экипаж потому что эти связи. мудаки постоянно такую вот, своими еще и гастами, которые просто останавливают мои войска. Добрый день, Веду прием на всех Ставь. частотах. Добрый на день, цели. помощь. Веду прием Приступ. на всех частотах. Не, ну мы в принципе близки были к тому, чтобы уже взять и вынести его. Просто вот взял, он меня вот этими войсками сплошными задавил. Так эф. что, кажешь, эф? Так Готова, что ты сейчас ты я можешь. немножко пересоберу свою Экипаж армию, снова шнолполь вот так. Так, медиков 4 у нас ой, тут ой, есть, ой, это ой. хорошо. Штаб, я вас Плюс научное судно. Экипаж на связи. налажено. Готовы оказать помощь. Угу. Прилетел, посмотрел, улетел. Работа выполнена! Работа выполнена! Гряв на связи. Так, хорошо. Так, эм. Крейсер готов к бою. Так, еще крейсера. Готовы оказать помощь. Экипаж на связи. Так, что у меня? Где поврежденный? Вот готов там. к работе. Детят, ремонтируйте его Задайте координаты Прием, штаб Не Закрушать, в принципе, никого не надо Вот, разгрузить я вот скоро расшири. надо будет Штаб, я вас слушаю Работа выполнена Не, ну, в принципе, у меня так и есть Или иначе, все равно детектор Еще на базе я могу использовать Если вдруг у меня кончится научные суды. Ну, то есть, кончится То есть, будет уничтожено Крейсер готов к бою так. Принимаю сообщение. Еще крейсер. Ну все, сейчас мы должны додавить их. Давайте тоже масс крейсера атакуем, экипаж они дают. Добрый день, командир. Будет сделано. База так кто там опять прилетел? Е-мое, вы заколебали мне атаковать. у меня просто взял опять вогнал в этот в блок просто в блок меня вогнал блин мудило так короче вы там идите все начинаете строить усиленное хранилище стройте у меня побольше на всех частотах так все давайте в атаку Так кто там опять Принимаю пришел в атаку, сообщение. ё -моё. Поищите оравли Вызывали? Есть. Недостаточно энергии. Oui, oui, oui, après le Уже явно они ничего сделать не смогут. Так, хорош. Расправились с этой базой. Посмотрим, что там есть у них дальше. А дальше у них тут еще более главная база, да, так ее назовем? Там командный центр у них находится. В принципе, до этого командного центра уже рукой подать, поэтому можно продолжить просто нападение и на что не реагировать. Прием на всех прием так, подождите все ка Все-таки вы знаете меня, я люблю, когда у меня все починено, все сделано как, день, как нужно. Но правда, да, чтобы все сделать как Веду нужно, надо на очень много времени. Не я не тратить. хочу это время тратить, давайте в атаку идем. И, короче, кончаем с ними, со всеми. Я вас так, если И что, тебя гасты тебя будут, отставлено. мы так точно, Уничтожайте их, на лабораторию. Супер. а? Экипаж на связи. Принимаю сообщение. Задай курс. По угу. а -а -а. Опять. 25. Будет сделано. Не торопись. Следую к цели. Ой-ой. Осторожно. Отлично. Не торопись. Добивайте ублюдков, Следуем добивайте. Ч подслаем вам войска? Так, давайте наверх уже идите и уничтожайте их командный центр. Надо заканчивать уже миссию надоедливую. Командный центр! Желтый! Что за желтый чувак, я не знаю. Кто там сидит в этом командном центре? Сканеры обнаружили флагман Доминиона на Рад 3 на низкой орбите. Вероятно, император Менгск Пытается спастись бегством. Нифига себе Получено новое сообщение Говорит Арктур Менгск Император Доминиона Тиранов Соедините меня с вашим главнокомандующим Итак Неуловимый Арктур Менгск Многовицы Я надеялся Что мы сможем переговорить До того, как все закончится Я адмирал Жерар Дюгаль Должен признать вам достаточно долго удавалось сдерживать нас. Вы, в самом деле, достойный противник. Благодарю, сэр. Но имейте в виду, что эта победа ничего не изменит. Мне потребовалось время, чтобы свергнуть Конфедерацию. Но я это сделал. Ваш режим постигнет та же участь. Это крайне маловероятно, сэр, поскольку и вас и всех ваших офицеров высшего звена ждет публичная казнь. Вы не посмеете. Это говорит самопровозглашенный император. Боюсь, гражданин Менгск, на этот раз репутация вас не спасет. Капитан, приготовьтесь взять императора под стражу. Извините, джентльмены, но придется вам повременить. Капитан... Ни хрена себе. Его сопровождает небольшой флот Одесов. Что? Только этого нам не хватало? Джим Рейна. какого черта ты здесь делаешь? Спасаю твою задницу, Арктур, так что заткнись и сиди тихо. Мы с тобой еще сочтемся, но пока что ты нужен живым кое-кому из наших общих знакомых. Готовь свои корабли к прыжку в гиперпространство. Это ни в какие ворота не лезет. Они сбежали у нас прямо из-под носа. Выследите их немедленно. Да, это забавно выглядело. What the fuck? Типа, что за черт? What the fuck? А, блин, это было смешно, я бы сказал бы. То есть мы эту миссию выполняли, выполняли две миссии, а в итоге выяснилось, что Минкс просто смотался отсюда от нас. Вот так вот. Бегство императора. ним император. Флагман ЗД Александра на пути к Кайю. Ну, это, в общем-то... Давайте отложим на следующий раз, конечно. Я что-то как-то заговорился. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, вам понравилось мое щачило. Такое вот, розово-синее. Какой-то вообще непонятный, короче, какой-то цвет. Если вам понравилось это видео, плюс понравилась вебка, пишите в комментариях. Ну, конечно, я понимаю, что... Старкрафт как бы не пользуется особой популярностью. Вообще вебка, кстати, наверное, появилась уже в следующем прохождении Засимадзу. Я почти в этом уверен. Просто понимаете, дело в том, что я снимаю это видео. А, нет, точно, видео Засимадзу появится позже, где-то на неделю, наверное. И потому мою щачело вы впервые здесь увидели. Ну, В общем-то, если вам понравился как бы такой тип. тип видео, как сказать, Да, вот что я вот свое видео. свое видео свое лицо показываю, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, не забывайте комментировать мне. Вот интересно очень почитать комментарии по этому поводу. Если вам понравилось, я продолжу тоже свое, свое лицо показывать. Плюс что-то, наверное, изменю и, наконец, качество чуть лучше станет. В общем-то, ставьте пальцы вверх. Ставьте пальцы вверх. Комментируйте внизу, да, в описании, в описании, внизу под видео. Я обязательно буду читать и отвечать, если будут какие-то интересные вопросы. С вами был Веном, всем пока, удачи!